Твою мать! Мод, вставай на ноутжову! Чувак, давай досмотрим сон! Там сейчас буду с тобой целоваться! Будильник беру на себя! Я сделаю так, как будто бы эта часть сна и ты ничего не заметишь! Ну, Ах, Вот ты вот Так, мы же с ней почти договорились! Кем я живу? А я... Да все, все, все, Я проснулся. Все. Стой. А ну иди проверь. Ты закрыл дверь? Зачем? Я только что проверял. Ну надо. Мозг не гони, отвечаю. Давай, давай, давай. Бесишь. <звук> Мозг ты поц! Мы проверили, все нормально. Мы должны были узнать. Все закрыто, все закрыто. Потому что мы кто? Мы как Максим. Значит так, по моим расчетам, если прямо сейчас начать бежать, то с вероятностью 80% мы успеем на машину. Что ты стоишь? Вероятность падает. Но если прямо сейчас начать бежать, то еще успеем. Так, будила, давай беги. Если прям очень сильно бежать, то все получится. А -а, ничего не получится. Я же вас знаю, всю жизнь доту играет. Куда ему бегать? Посмотрим, он сейчас дохнет там на повороте. Это же Оля, самая красивая девочка в универе. Так иди поздоровайся с ней. И что я ей скажу? Да не ссы, я что-то придумаю. Ладно. Привет. Привет. А это... Вот это сиски. Мозг, что делать? Я, я не знаю. Ну ладно тогда, пока. Ого. У вас 40 минут. Кто будет списывать, будет отправлен на пересдачу. А так как я не хочу видеть ваши рожи, второй раз, скорее всего, вы будете отчислены. Твою мать, мозг, напрягись, нам нужно вспомнить все. Мозкалу у нас 20 минут осталось. По жопа у него. Мозг сейчас нам с тобой будет жопа. Пожалуйста, вспомни по делу. Белый снег. Серый лед на растрескавшейся земле. Одеялом лоскут. Ле... Э, не то. -э, чемпионами мира по Доте в 2011 году стали нави. Второе место его Какого хера, ты помнишь все, кроме того, что нам нужно. Что учили, то Япов? я не сдам. Это я сейчас... Так, а ну пошли отсюда, мы сегодня уже здоровались, все, хватит. Стой, подожди, у меня есть немного денег, давай ее пригласим в киношку. Ну, теоретически можно, но она все равно тебя проморозит. Так что давай лучше найти деньги, закажем пиццу и поедем домой играть. Кто тут? Точно, пригласим ее на пиццу. О боже. Я не хочу ни на кого наговаривать, но ты, стремный, у тебя немного денег. И ты не умеешь общаться с девушками, у тебя все равно ничего не получится, все, пошли домой. Подожди, никого не слушай. Все получится. Главное верить и не сдаваться. Ты обязательно ее добьешься. Ты вообще кто? Я сердце. Значит так, развернулась и почесала отсюда сердце. Знаешь мозг. Сердце не прикажешь. А порыл. Ладно. Ты смотри, если тебя нам еще не хватало, бабу на дотку променять. Пока я жив, такого не будет, заказывай пиццу. Ребят, всем спасибо за просмотр этого видео, если вам понравился новый формат, обязательно ставьте лайки и можете подписываться на наши соцсети, на инстаграм, на ВК и на Facebook. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!